Друзья, всем привет! Привет всем зрителям канала Автоподбор25. Хочу напомнить, занимаемся мы проверкой автомобиля перед покупкой. Занимаемся э, японскими автомобилями, поэтому если вы хотите приобрести настоящий, качественный японский автомобиль, смело обращайтесь к нам, все наши телефоны указаны в описании канала. Напоминаю, проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей, поэтому не стесняйтесь, звоните. Также поддержите нас, поддержите подпиской, поддержите комментарием и поддержите лайком. Сегодня, как говорится, хочу джип, а денег нет. Возьмем, возьмем Джимики, Терриус Кид, Паджера Посмотрим, что это за автомобили, что они себя представляют, сколько они стоят. Не переключайтесь, будет интересно. Сузуки Джимми. Автомобиль выпускается с 1982 года. Это полноценный маленький внедорожник, надежный, высокопроходимый и простой в обслуживании. Подвеска, неразрезной мост на пружинах спереди и сзади. прочная лонжероновая рама. Автомобиль оснащается подключаемым полным приводом с электрической раздаткой. По умолчанию используется задний привод. 4 ВД можно подключать на скорости до 100 км в час с помощью пневматических хабов. А вот переключения на пониженную передачу только при полной остановке. Объем двигателей 0,7 и 1,3. Коробка передач или механика или автомат автомобиля довольно таки неплохой 200 миллиметров данная версия автомобиля с объемом двигателя 1 и 3 литра стоит он 720 тысяч рублей этот автомобиль версия 07 стоит он 550 тысяч рублей То есть внешний вид автомобиля чем они отличаются кузов в принципе не отличается ничем единственное здесь есть так называемые ноздря на 1.3 нет ну и 1 ,3 расширитель фундера стоит на версии 07 такого нет полноценный еще раз говорю полноценный рамный внедорожник значит неплохая комплектация повторителей вот на литье, рожок туманки сзади установлен спойлер смотрите рама мост Да, к сожалению, места в багажном отделении действительно мало. Но, тем не менее, салон у нас не салон, а задние сидения складываются. Пожалуйста. Хорошее багажное отделение. То есть вдвоем, куда-то на рыбалку, без проблем. Ну и соответственно все раскладывается. Для удобств. Задних пассажиров у нас есть так называемый подлокотник. Подстаканник. Смотрите, места действительно действительно мало. Но для города самоток, если честно. Удобно заехать, паркануться. Примерзало все. Дверь открывается у нас. Видите, как широко дверная карта. Пластик, ну пластик идет мягкий, тканевая вставка, стеклоподъемник, ручка. Здесь ремешок, что-то туда можно засунуть кожаный салон кожаные сиденья хорошая комплектация еще раз повторю здесь бардачок торпеда тоже идет мягкая обдув а -а -а -а, airbag. Значит, что поменялось в новых версиях последних моделях раньше было рычажное переключение передать не передач а включение 4 воды сейчас идет кнопочное. сейчас я вам покажу сиденье регулировка только спинка вперед-назад все руль идет кожаный складывание зеркал регулировка зеркал поворотники дворники все как положено здесь подстаканник ручник автомат раньше вот здесь был рычажок сейчас идет кнопочное э, включение 4 вот напоминаю можно включать при движении пробег 77 тысяч указано автомобиль стоит обычная магнитола по месту, ковриков здесь сейчас нет, но поверьте, место, кстати, есть подогрев, а, место довольно, нормальное место здесь. Вот поверьте. Да, нет климат-контроля, все накрутилочка, все просто. Но зато просто, ясно и удобно. Торпеда, зеркала. На мой взгляд, это самый-самый такой удачный автомобиль именно вот из мини-джипов в плане проходимости пониженная 4 воды куда-то на природу на рыбалку милое дело да не только просто просто для города видите все пример зала я сейчас боюсь даже даже не откроем ладно не будем. но в принципе, что мне нравится, там все четко, ясно, удобно и доступно. Ну давайте раз. Уже здесь, если этот автомобиль открытый 1.3 по салону, они идут одинаковые Один в один. Двигатель, да, естественно, он отличается. Тоже, мне кажется, замерзло все. Народ работает, разгребает. Ну естественно машины. В такую погоду мы забирать не будем, потому что те автомобили, которые нам нужно забирать они все стоят на летней резине двигатель 1.3 еще раз внешний вид автомобилей давайте посмотрим по низу состояние, посмотрите в каком состоянии Конечно, плюс то, что рама идет. Прям полноценная рама на автомобиле. Кстати, Джимики, джимики, они подвержены тюнингу. Их тюнингуют, что с Японии приходят. Вы просто не представляете, какие монстры. Что здесь уже прям хорошо подвержены тюнингу. Ну вот для примера, смотрите, стоит джимик, но он не может санка. пару. Дайхацу вот Терриуски тоже такой мини-внедорожный маленький танчик. Данный автомобиль выпускается с 1998 года. Двигатель до 2006 года устанавливался на типа EFD EFD. С 2006 года устанавливается один EFD. Рабочий объем 659 пуль срядной трехцилиндровым мотор мощность 64 лошадиных сил оснащается 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом рамы как на Джимике нет есть прочный несущий кузов с передним подрамником тип привода задний или 4ВД клиренс на автомобилях от 175 до 195 самое такое главное отличие как вы видите между ним кстати ребят, снимаем все на одной стоянке Нашли стоянку, где есть все вот эти автомобили. Здесь идет 5 дверей. Значит, внешний вид, как говорили, двигателя идут уже детовские. То есть есть сопло, да, так называемое, все по-разному называют ноздря, на обдув турбины. Это комплектация максималка, рожок, хром, штатные литые диски. Летняя резина, по бокам обвес, но в принципе клиренс он не уменьшает. Повторители идут. хромированные ручки. Да, здесь не рама, да, здесь нет пониженной. Но тем не менее автомобиль довольно проходимый. И вот это, это просто сказка для начинающего водителя, да и не только для начинающего водителя, в принципе для города, особенно для девушки. Проблем с парковкой нигде не будет. Сзади мост. Салон здесь тоже трансформируется. По бокам пластик. Здесь тканевая Ставка такая. Ну, так называемого тазика нет. Засунул туда вряд ли что получится. Задние сиденья складываются. Сейчас покажу как. можно просто откинуть вот таким образом но толку от этого нет если это делать все правильно поднимаем И потом уже складываем. Но а, снимается подголовник, получается здесь ровный пол. Подголовник сейчас мы уже снимать отсюда не будем. Потому что неудобно мне это одной рукой все делать. Что хоть так? Давайте начнем с дверной карты. 50 на 50. Тканевая вставка, пластик. Пластик мягкий. Немного нестандартно расположен стеклоподъемник. Хромированная ручка. Ну и вот так прикольно сделаны защелочки. По месту. Да, ребят, место здесь... Взрослому человеку сзади сейчас водительское сиденье отодвинуто до конца. Ему, ну не будем мы с вами спорить, действительно мало. Но ребенок поместится здесь без проблем. Да, конечно, можно немного там подвинуть водителя и пассажира. Но опять же, все зависит от их невороса. Допустим, мне, ну если честно, будет уже тесновато, если я сдвину. Смотрите, как есть. щели позаметала. Дальше здесь дверная карта. Все то же самое. Стеклоподъемник расположен уже нормально. Водительское сидение двигается только вперед-назад. Ну и соответственно регулируется спинка. А по ширине в принципе здесь нормально. Вот здесь идет тоже такой более-менее мягкий пластик. Здесь идет аэрбэк. Да, отделка дешевая. Но автомобиль недорогой. То есть вот этим автомобилем, что джимиком, что терюсом, что... Сейчас еще по джерику подойдем. Я думаю, аналогов точно нет. Нестандартно расположена камера заднего вида за стеклом. Со стороны водителя так. добавляется у нас управление четырьмя стеклоподъемниками. Колонка, ну, пенальчик такой, кармашек. Упустил с той стороны момент по комплектации хромовая накладка. Идет настоящая японская, то есть не китайская какая-то лепнина. Сиденье также, а, только спинка двигается, регулируется и вперед-назад. Регулировки руля здесь нет. Установлен корректор фар, регулировка зеркал, туманки, обогрев заднего стекла, бесключевой. Ну как бесключевой доступ? Автомобиль заводится без ключа. Да, то есть, что это такое? Вот у нас ключи. Ключи находятся у нас в салоне. А, так, сейчас ноги отряхну немного. Ключ салон туда не нужно. Поворачиваем. Все, зажигание у нас включилось. Пробег на автомобиле 136 тысяч. Автомат полноценный, как было изначально сказано. Мультимедиа. Ну и видите, здесь тоже все просто. Все на крутилочках. Мне очень нравится здесь потолок. То есть, если он запачкался, тряпка его протер. И все. Пойдемте посмотрим на силовой агрегат. Что касается надежности данных автомобилей, не только это, а вообще их менять просто почаще масло. Допустим, был в пользовании Тереус. Масло в нем меняли раз-три с половиной тысячи. Объем заливки здесь небольшой. Поэтому здесь недолго. Обязательно нужно смотреть ремень с помощью покупки. Потому что если он прорвется то все, будет хана. Можно, наверное, так сказать. По состоянию мне нравится автомобиль. Именно под пространство, то есть нержавенький. стоит поскровнее и даже смотрите их три штуки здесь то есть это десятый год это девятый год ну это тоже автомобиль 2010 года выпуска и этот мини танчик выпускается с 1994 года трансмиссия идет либо механическая либо как все любят простой надежный автомат двигатель четырехцилиндровый. силовой агрегат называется 4А30, если установлен автомат, то он четырехступенчатый. если механика, то 5-ступенчатая, полный привод подключаемый, у автомобиля передняя подвеска независимая, а задняя зависимая, очень хорошие параметры по проходимости, скажем так, внедорожный клиренс 195 мм, угол въезда 38 градусов, угол съезда 46, согласитесь, это очень хорошо. Мощность турбированного мотора 64 лошадиные силы. Не турбо 52. Данный автомобиль стоит 400 тысяч 2009 -го год. Тоже хорошая комплектация. Такой интересный цвет у него. Двухцветный. Подготовленный автомобиль. Литье, зима, резина. Рейлинги, бокс на крыше. Сел, поехал. Да, три двери да сзади мало места но тем не менее автомобиль практичный сзади тоже мост запаска с колпаком задний дворник стопори установлены даже брызговики также автомобиль можно немножко подтюнить бокс удобная штука реально удобная вещь Сзади у нас тонировочка, бензобак справа, кстати, как на Терике и на Джимике. Ну, давайте посмотрим на багажное отделение. Мне нравится состояние салона, кстати, здесь уже идет такая тканевая отшивка. Довольно неплохой, в неплохом состоянии салон сиденье также. О, я вам сейчас покажу, ребят, какие здесь сидушки установлены. Пенал. Ну, по месту что говорить. Сзади места нет. Ну, допустим, мне. Из удобств все так же. Так называемый подлокотник, да, можно использовать за подлокотник. Есть подстаканник, окошко. Бокс мне нравится на резина. <звы> Состояние кузова. Смотрите, какие здесь Так, Ладно, стоп. Все по порядку, дверная карта уже как-то знаете посимпатичнее, покрасивее идет смотрите теперь какие сидения ну это сто процентов не родные сидения ну какие они клевые какие они широкие удобные пенальчик подстаканник идет ручка автомобиль же быстрый у нас чтоб никуда не, никто не улетел раздаточка включается здесь бардачок Подлокотник. Пойдем посмотрим со стороны водителя на это чудное дело. Знаете, довольно мало этих автомобилей на авторынке. Прям мало, ребят. Понят, что там мудрил здесь что это такое если честно даже не знаю Оно еще и по высоте регулируется представляете сиденье. есть лифт так называемый ну, естественно вперед назад здесь что-то видимо было установлено корректор фар когда стоит корректор фар на любых автомобилях значит ребят ксенона нету датчик тоже подстыкание кожа на идет Педометр 140, тахометр 8000. Мне нравится, когда а, температура двигателя показывается именно стрелочкой. То есть вот эти лампочки, не знаю зачем это придумано. Зеркало замерзло внутри. Как я говорил уже, полноценный автомат идет. Прикуривательная розетка, здесь просто огромная ниша. И опять у нас наши любимые крутилочки. Давайте заведем. Такой мороз. Автомобили заводятся. Пробег 126 тысяч на автомобиле. Кстати, сиденья, знаете, довольно такие. Прям удобные, я вам скажу. Молодец, японец. То, что установил. Это сзади подсветка. что вам еще показать? Единственный минус, да, вот, ну, честно, минус, прям, блин, японцу минус. Неудобно ручник тянуть, вот хоть убей, неудобно. Это, конечно, можно сделать, но хочется, чтобы, чтобы было все удобно. Так, еще стоит под уклоном, неудобно вылазить с автомобиля. Оп! автомобиля надо испаряться ну, не будем нагревать мотор а то там просто снег сейчас он нагреется снег растает и мотор еще во льду будет согласитесь тоже Неплохой вариант для города.